Знаете, вот есть такая теория, я уж не знаю, как догора со мной согласятся или не согласятся, да, что это вот качество скажем так, потребности алкоголя и табака, оно так генетически вложено, что есть определенная специфика, врожденная, да, что у человека что-то у него в сознании говорит, ему не нужен никотин, не хватает ему, не хватает физики, он себе это дело компенсирует через табак. Сознание такого человека оно функционирует лучше, чем если бы он не курил. Но опять же, поскольку официальных данных нет на эту тему, удержать ничего не приходится. Каждый может здесь вытаскивать на поверхность и предъявлять, что называется, только свой собственный опыт. Вот свой собственный опыт говорит да. о том, что как бы от никотина отказаться можно, но это уже как бы физиология страдает от этого и да. не воспринимает обычный образ жизни который обычен для других, а в той самадике, в которой он должен быть. И ну, просто дико скучно, не потому что это, там страна физически самадская. Есть люди, которые без 100 грамм жить не могут, и это их естественная потребность. Они выпили 100 грамм, они конструктивные и продуктивные, а они выпили непродуктивные. Есть люди, которые не могут жить, если они в день не почитают три страницы любой книги, у каждого свои. Это независимость, это независимость независимость к Именно что это независимость. Без этого можно прожить. Независимость. Если независимость. этого не будет, можно. Это без, можно. Без, ну, вот, допустим, без, без книги. Без книги. Без книги. Без книги. Да, без книги. Без книги. Без книги. Без книги. Без книги. Без книги. Без конструктивность уменьшится. уменьшится да? Но зависимость и слабость это совсем другое. Мы говорим о эффекте, о результате. Эффект Если эффект мы, эффект мы говорим о том, что результат дает, да, вот, вот то, что мы делаем, он дает результат, значит это имеет право на существование. Есть такой писатель Пелевин, да, я думаю, что все его знают. Человек, который, по-моему, все известные и неизвестные наркотики в этом мире перепробовал. Да. Абсолютно всё, да? а, все. Натуральные или химические? Все. Все. Но более гениального писателя в современности вряд ли можно найти, потому что он действительно гений. Его это стимулирует. Можно сколь угодно скверно относиться к этому, но без подобного допинга он бы не сумел сделать и половину того, что он сделал. Это результат. Да, он жертвует своим здоровьем, да, безусловно, он уже, уже разваливается сегодня в сегодняшнем году, но при этом при всем результат, который он оставляет, кто посмотрит на то, как. Все будут смотреть, что ты оставил после себя. Ну, да, прям физическое тело вряд ли кто вспомнит. Абсолютно никто не вспомнит. Угу. Да и он сам об этом не угу. Он и сам об этом не думает. Поэтому суждение со стороны ⁇ это всегда суждение с точки зрения собственного ментала. А я все-таки хотела бы вас научиться, научить думать и видеть сначала результат, а потом как он достигнет. Потому что цель, поверьте, она средство правда. Сначала зачем, то сначала зачем? сначала зачем, а потом уже как. Если это зачем действительно оставляет после себя реальный след, и ваше присутствие в этом мире хоть как-то оправдано этим следом, то какая разница, как вы его достигли, победителей, не судите?